Слушай, Ржавенький, сколько гонок я у себя дома выигрывала. Никогда бы не подумала, что здесь так жарко будет. Да что ты, тебе не было равных. Но ты же выиграл, Мэтр. Ах ты скромняга. Ха -ха, представляю, как обожают тебя твои фанаты. Фанаты? Да Да кому за меня болеть-то? Один шериф пришел, да ему похоже положено. Вот как. О, стыдно сказать, до сих пор не посмотрела ваш город. Ты не устроишь мне экскурсию? Конечно! Я не то чтобы хвастаться, но по заправкам я тут главный знаток. О, правда? Конечно! Вот есть кафе 8 цилиндров, а есть кафе... Э, в общем, тут больше ничего нет. но кафе 8 цилиндров очень здорово. Добрый день! С вами снова Мэтр. И, как видите, наш новый стадион уже почти готов! Осталось мне только накопить денег на билет.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 Скажем спасибо Молнии МакКуину за то, что он уделил время для нашей весены. Братцы, у меня буфет на халяву. Рад был помочь. Ой, Ой прости, сладкий. Совсем не смотрю, куда еду. Ты не ушибся? Да нет, ты чё, я даже не почувствовал. А ты, парень, не промах. Слушай, я смотрела все твои гонки. Да ты просто отпад. Небось, тут за каждой вмятины и целая история. Конечно. Только конец у всех одинаковый. Я все время куда-то придрайся. -а -а -а. Ой, забыла про манеры. Меня зовут Эмма. А меня зовут Мэт, И про манеры я слыхом не слыхивал. Ну, пойду готовиться. У увидимся на треке. Историю этой вмятины я никогда не забуду. Вас не учили, что там надо пропускать... Вот это было... Да! У -ху -ху -ху. Ох. Ох! У тебя такое смешное лицо, когда ты сосредоточен? Откуда это? О-хо-ху-ху-ху! себе! He's <laughs> out oh, of oh. luck! Oh <laughs> -ху -ху -ху. Я выиграл, потому что представил, будто за мной едет Фрэнк. а его этот нет.